Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Скоро на супертест отправятся три новые машины Это у нас шведский средний танк девятого уровня Американский тяжелый танк десятого уровня И советский легкий танк десятого уровня Который до этого был девятка, да, в прошлом видео Я про этот танк уже рассказывал, показывал У нас был на девятом уровне, вот решили его на десятый Ну не знаю, посмотрим, изменилось там что-то с этим танком или нет Кстати, на момент записания этого видео серверы еще... Получается недоступный Сегодня выходит новое обновление В котором у нас новая ветка танков в игре появляется Это китайские тяжи С новой механикой вот этих вот ракетных ускорителей Да, сервер аж будет недоступен до 15 часов Что-то долго Ну, возможно, это еще связано, да С тем, что там стартует боевой пропуск Который у нас теперь Вот, это, наверное, первое обновление Где очень сильно идет отличие Между миром танков и World of Tanks да, там у нас World of Tanks, там эти терминаторы у нас, что-то это, да, на русских серверах это у нас, ну и на белорусских получается, недоступно. И у нас обратились разработчики к русскому фольклору, да, там будет возможность по боевому пропуску получить два командира с уникальной озвучкой и два командира... Ну, насколько я знаю, можно будет приобрести походу в премиум в магазине Это у нас Кощей Бессмертный и Баба Дига. Ну, с одной стороны, меня это немного радует, да? Но я понимаю, да, кто дети 80-х, 90-х, уже взрослое поколение, которое у нас играет в танки да, выросли они на фильмах, да, ну на том же терминаторе, да, на, на этих всех боевиках зарубежных, там, если вспомнить, ну, актеров очень много, фильмов тоже вот эти, которые мы смотрели. Но опять же, вспоминать и на русских сказках <laughs> мы тоже многие росли. Я до сих пор вспоминаю, как по выходным еще, когда я был совсем маленький, там, помню, показывали. То ли в 6, то ли в 7 утра русские народные сказки, да, какой-нибудь там Финист, Ясный Сокол, Василиса Прекрасная, ну, так далее и тому подобное. Там про Илью Муромца были сказки. Я помню, по выходным вставал в эту, в такую рань, чтобы посмотреть эти... Ну, фильмы, да, фильмы, сказки, ну, какая разница, назови как хочешь. У меня сестра старшая еще удивлялась. Говорит, ты что, дурачок, выходной надо. Ну, она подросток уже в то время была, а я еще, ну, ребенок совсем. Говорит, ты что, дурачок, да, в выходной надо спать сколько там захочется, то есть там до 10, до 12. <говорит> ну, понятно, когда полуношничаешь, да, потом полдня спишь. Ну, а я наоборот, да, для меня было это важно. Вот я хотел посмотреть эти сказки, я помню, еще покупаешь, когда вот эту, да. Ну, программу телепередач на бумажном носителе, и сразу, ага, смотришь, и еще помню, ручкой подчеркивали то, что ты хочешь посмотреть. Да, там сразу за неделю изучил, подчеркнул. Ну, в общем, в русском фолклоре тоже очень много интересного, что у нас можно было бы добавить в игру. Да, к примеру, возьмите сейчас вот этот вот вышел фильм, да, Ч Ну, Чебурашка. Ну. Кому сейчас уже, да, под 40, плюс-минус, те, те тоже, в принципе, в детстве эти мультики много смотрели, даже там про того же Чебурашка. Я думаю, забавно было бы увидеть в игре экипаж, да, к примеру, из Чебурашки. Почему бы нет там у нас, да, Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, то есть персонажей тоже очень много, и причем сделать можно, да, уникальную, ну, даже забавную, какую-то интересную, уникальную озвучку. В общем, ну, я думаю, понятна всем мысль, которую я хотел донести, то, что у нас тоже много интересного, и просто смотря эти зарубежные фильмы, мы много это забыли, да, получается, сейчас некоторые современные дети уже, да, вот, ну, сейчас вот кто маленький, возможно, первый раз с Чебурашкой как раз и познакомились, увидев этот фильм. В общем, переходим уже к машинам, сразу пос посмотрим, так... Ну, посмотрим самое, да, интересное из этих трех машин. Это американский тяжелый танк МБТ-Б. Это, как говорят уже, да, замена Чифу. Причем Чиф типа стал, ну, не стал, да, он такой достаточно токсичный танк. Тяжело против него играть. Особенно, если хороший игрок этим танком, получается, у нас управляет. Ну... Смысл, да, чиф, не вроде как больше получить его. Ну, я вообще не знаю, как его, да, там за глобальные карты, как-то его можно было, наверное, получить. То есть, ну, проявляя себя в клановой активности МБТ, ну, возможно, тоже. Да, всем встречным, поперечным навряд ли его, конечно, будут э, раздавать, да. Ну, хотя, если вспомнить советский вот этот какой там танк, объект. Блин, забыл уже, да. Ну, который можно было получить там путем вкладывания ресурсов, свободки, там, всякой золота и так далее, серебра там. Тому и подобное, да, может, мало ли, может, 20, и вот так То есть тогда может получить каждый, ну, ограниченное количество, да Я не помню, сколько там машин, к примеру, было и тех советских тяжей Ну, <с> проехали, короче Здесь пока не написано, как эта машина будет распространяться Но просто логика, да, вот если по характеристикам Этот танк, к примеру, ни, ничем особо чифу не уступает, да Средний урон 420 единиц ну, базовым и золотым снарядом 515 фугасом. Причем у фугаса пробитие 125 мм. То есть, да, ну, достаточно такое серьезное для фугасных снарядов. Средняя бронепробиваемость базовым снарядом тоже на уровне 265 единиц. То есть достаточно комфортно можно будет просто на базовых снарядах отыгрывать. Ну и золото, если вдруг. Кому понадобится стрелять 330 единиц бронепробития Золотыми снарядами Время перезарядки 9 секунд Очень комфортное То есть, получается, если прокачанный экипаж Плюс там поставить досылатель Ну, так далее и тому подобное То есть, менее 8 секунд будет Перезарядка, да, практически сопоставимая У нас с СТшками с некоторыми ну, При таком калибре, при таком уроне Конечно, ДПМ будет весьма неплохой Время прицеливания тоже 2 секунды, разброс на 100 метров 0.34 То есть этот танк, по-моему, еще По, по ТТХ круче, чем тот же Чифтей. Углы вертикальной наводки На 10 градусов орудия опускается. То есть понятно, если этот танк занял Какую-то, да, позицию удобную для себя Где он может от рельефа отыгрывать ему Урон никакой нанести не получится. Вот, кстати, ну на картинке не видно, есть ли у него там лючки какие-то, вот да, так под углом снизу. Видно, будет ли там, ну какие-то уязвимые места должно быть, да, возможно он НЛД, корпус у него. Кстати, ну бронирован весьма неплохо, 200 мм по лбу, то есть учитываем при приведенку там возможно под 300 будет. То есть, да, и лобовой проекции этот танк возможно будет и корпусом танковать, по крайней мере танки Uh, ниже уровня. Ну, если золотом не будут стрелять. А бронирование башни 350 миллиметров во лбу. Кстати, здесь из бортов башни тоже неплохо защищена. 150 миллиметров из бортов. Ну, с кормы картон, да. 40 миллиметров башня, 45 миллиметров корпус. Uh. Так, что еще тут интересного про этот танк? Так, максимальная скорость 45, удельная мощность почти 18 лошадок на тонну. То есть... Мало того, что с хорошей броней, еще и с более-менее неплохой подвижностью. эта машина. То есть, ну, сразу по ТТХ прям вырисовывается имбище. Не знаю, как его будет получить. Я, к примеру, не отказался поиграть на такой машине. Так, вот мне еще интересно. Прочность. Так, прочность 2200 единиц. Так, ну и переходим к следующей машине. Посмотрим ST62, вариант 2. Ну, не знаю, что в нем изменилось. Если так на посмотреть, ну, возможно, прочность, да, потому что логично, если машина переводит с 9 на 10 уровень, прочность должна быть больше. Возможно, на девятке там был, например, 1200. Сейчас прочность составляет 1500, да, надо, надо блин, посмотреть, сравнить. Ну да ладно. То есть весьма такой шустрый светляк, удельная мощность 35, максималка 65. Но главное отличие да, от всех советских, получается, машин, это у нас э, барабан. Время зарядки первого снаряда 9 секунд, второго 13, третьего 16, да, то есть, понимаем, да? с кем-то встретились, надо сразу быстренько две пульки выпускать, ну, естественно, и третью тоже, то есть, когда выпускаем уже все снаряды, только тогда машина выходит на максимальный, так сказать, урон в минуту при, да, цикличной стрельбе в 9 секунд с перезарядкой. Да, ну, в принципе, этот показатель, вот эти, да, перезарядки, опять же, можно улучшить, да, на барабаны нельзя ставить дозылатель, но кто запрещает на танк ставить, да, вот это вот, как его, блин, забыл, называется... В общем, неважно, который дает прибавку ко всем, да, там характеристикам, модуль вот этот, да, он как раз на это и повлияет. Ну и плюс экипаж ещё, если полностью обучен. Тоже, ну и доп. поек там какой-нибудь Будет улучшать эти показатели Так, углы вертикальной наводки, по-моему, без изменений Тут 6 градусов Бронепробитие Ну, наверное, все таки должны были бронепробитие Подкрутить базовым снарядом 231 Золотым снарядом 270 То есть, да, ну на базовых Понятно, не всегда будет возможность Кого-то пробить Ну, по крайней мере, если с ЛТшками где-то Перестреливаться, да, там носишься Когда ты там по карте пытаешься кого-то засветить То этого весьма достаточно А вот стреляя уже по тяжелым танкам Ну или по каким-то ПТшкам Даже 270 будет маловато Ну ничего не поделаешь Надо знать уязвимые места, выцеливать И стараться наносить как-то урон Так, и смотрим Третья машина УДС-03, альт 3. Насколько я знаю, этот танк был уже показан давно, еще не знаю, несколько лет назад. Но вот до сих пор он у нас в игре не появился. Сейчас он выйдет на супер тест. Так, средний урон 360 единиц, фугасом 460. Бронепробитие базовым снарядом 252. да, Ну, весьма неплохое, в принципе, для девятки нормально. То есть можно на базовых играть. И золотым 284. Время перезарядки. 23 секунды, так, походу здесь получается у нас барабан, да, потому что с 360 альфой 23 секунды, перезарядки быть не может, смотрим так А, ну да, три снаряда в барабане, время прицеливания 2 секунды, разброс 0.33, то есть машина очень точная Углы вертикальной наводки на минус 13 градусов опускается весьма неплохо Максимальная скорость 65, удельная мощность 21,7, то есть бодренький СТ у нас получается, ну и картон, есть картон, то есть если в снаряд нас попал, срикошетить он может только каким-нибудь. Просто чудом. Ну, а это чудо у нас в игре происходит иногда с завидной регулярностью. Бронирование корпуса. 35 лоб, 35 с бортов, 20 с кормы. То есть вообще брони практически нету. Да, пальцем можно проткнуть. Бронирование башни. Ну, здесь тоже. Во лбу 66 с бортов, 30 с кормы, 20. То есть, ну, такая машина далеко не для, не для второй даже линии. То есть это... Где-то сидеть, отыгрывать в кустах. Да, понятно, что углы вертикальной наводки позволяют комфортно играть от рельефа, но с такой броней, то есть, ну, это так, высунулся, с... стрельнул по-быстренькому и обратно успеть засунуться, да. Ну, благодаря то, то, что тут разброс небольшой. Ну, время сведения, да, плюс еще там это будет. Менее двух секунд получится, то есть высунулся, быстренько выстрелил <свят> и спрятался, потому что впитывать этот танк в себя будет, <свят> мама, не горюй. Даже лбом башни. Даже, даже вот в маску орудия, я думаю, без проблем этот танк будет прошиваться даже восьмерками, да, ну представь, ну что такое 66 мм, то есть это вообще полное отсутствие брони. То есть даже комфортнее на этом танке будет, ну от рельефа, конечно, можно, вот как я сейчас говорил, да, высунулся быстренько, выстрелил благодаря тому, что разброс маленький и сводится быстро, спрятался. И либо где-то сидеть на третьей линии, как ПТ-шке, где-то в кустах, да, благодаря как раз-таки такой